Сегодня я шью юбку, которая получилась из прямой юбки с расклешением снизу. Сейчас я продублировала верхний пояс спинки, а теперь дублирую верхний пояс полочки. Эта юбка будет на подкладке. Состав основной ткани это шерсть 70 или 90 процентов, не помню. И Добавление синтетических волокон. Пояс я дублирую, переставляя утюг с места на место. Так ткань меньше растягивается. а Цветная ткань это ткань э, подкладки. Сейчас я складываю лицом к лицу верхний пояс и пояс подкладки и соединю их по боковым швам. На расстоянии 1 сантиметр я продублировала только верхний пояс. Теперь я складываю оба пояса лицом к лицу и сколю их булавками для того, чтобы соединить строчкой только по верхнему срезу. Строчка проложена, и теперь я вручную сделаю подгибку пояса по нижнему срезу. Эту операцию можно пропустить, но я предпочитаю сметывать вручную. Мне так проще шить. Еще, так как ткань довольно плотная, то я э, надсекла концы у припусков. Так сгиб, подгибка получится тоньше. Я сделаю подгибку у основного пояса и у подкладки. В дальнейшем это упрощение. А теперь я проутюжу пояс так, чтобы получился перегиб из верхней ткани на нижнюю. Вот так. Теперь я соединю ткань подкладки по боковым швам. Также по боковым швам я соединю основную ткань. Две детали заднего полотнища юбки и переднего. В этой юбке молния будет сзади. Я вручную подогнула а, деталь подкладки снизу, но оставила снизу пару сантиметров с двух сторон неподшитыми. А теперь я вручную набираю на одну нитку верхний срез подкладки. Так как подкладка у меня больше, чем основная деталь, то я сейчас с помощью этой строчки сделаю сборку. И приложив подкладку к верхней детали, гоню ее по размеру. Большую часть складок я направлю на назад, чтобы удобнее было сидеть в этой юбке. И закреплю пару стежков, чтобы уже не потерять нужный объем. Также отступив пару сантиметров по верхнему срезу от среднего среза заднего полотнища, я начинаю скалывать изнанкой к изнанке детали подкладки и верхом. Проложу строчку по верхнему срезу, но отступив 2-3 сантиметра. Также я соединю верхний пояс с верхней частью юбки. Пояс из основной ткани. Вообще, та ткань, которая с припуском, должна... Пристачивание лежать сверху. Вот я теперь шью как нужно. Складочки аккуратненько расправляя под лапкой у машинки. Это верхняя деталь пояса. Я скалываю ее с верхней деталью юбки, пока не трогая подкладку в этих двух оставленных сантиметрах а дальше везде скалываю все три слоя вместе пояс вверх юбки подкладку юбки подкладку аккуратненько отгибаю чтобы не пришить на машинке И соединяю пояс и юбку по верхнему срезу. Теперь мне нужно вточать молнию. Она будет потайной. Я ее вточаю а, вместе с юбкой и с поясом. Я сейчас смотрю как мне нужно ее проложить вот определила и аккуратно с помощью лапки для втачивания потайных молний втачай ее близко к звеньям вот я уже это сделала теперь посмотрю как получилось как работает все хорошо Вернув наизнанку, я теперь соединю молнию с подкладкой. Проложив строчку также поближе к звеньям, чтобы с изнанки смотрелось аккуратно. Теперь э, дошла очередь до соединения среднего срез заднего полотнища юбки. Отдельной строчкой соединю основную ткань и отдельную подкладку. А теперь нужно обработать пояс для этого. Припуск пояса я подогнула вверх, а ту часть, которую я вручную сметывала, просто положу сверху. Все будет аккуратно смотреться. И проложу строчку, раздвигая ткань в раскол между поясом и юбкой с лицевой стороны. Это удобно делать на лапке для втачивания потайных молний все проверяю, чтобы пояс лежал аккуратно. Немного раздвигаю пальцами ткань и не торопясь прокладываю строчку в этот сгиб. Будет смотреться аккуратно, ничего видно не будет. И вручную подогну низ юбки невидимыми стежками. Можно подшить его и на машинке, но мне захотелось так сделать. Это тоже красиво смотрится. Готовая юбка.